Бернард Медов. Ущерб 65 миллиардов долларов. Наказание 150 лет тюрьмы. Основанная в 1960-х годах компания Madoff Investment Securities стала самой знаменитой и крупной финансовой пирамидой последних десятилетий в мире. Пользовавшись безграничным доверием вкладчиков, причем не только частных лиц, но и инвестиционных компаний и хедж-фондов, фирма рухнула в разгар финансового кризиса 2008 года. Привлекать новых инвесторов не удавалось, а значит, не было средств на то, чтобы выплачивать прибыль старым вкладчикам. В итоге пострадали несколько миллионов частников и крупных финансовых организаций, а как минимум один вкладчик, крупный французский инвестор, вложивший в Madoff Investment Securities полтора миллиарда долларов, покончил с собой после известия о крахе пирамиды. Джеффри Скилинг и Эндрю Фастов ущерб 40 миллиардов долларов. Наказание: Джеффри Скилинг на фото 25 лет, Эндрю Фастов 6 лет, результат сотрудничества со следствием. Крах энергетической компании Enron, существовавшей несколько десятилетий, был для американской экономики не меньшим сюрпризом, чем история с фондом Мадоффа. При стоимости активов компании в 47,3 миллиарда долларов деятельность ее руководителей Скиллинга и Фастова привлекла к убыткам в 40 миллиардов. Виной всему была покупка одной убыточной компании, чье неблагополучное финансовое положение высшие управленцы Enron решили скрыть. Постепенно возникла целая система фирм в офшорных зонах, которые скупали у Enron убыточные активы, рассчитываясь акциями самой компании. Когда в 2001 году история выплыла на поверхность, компания признала себя банкротом, а два ее руководителя в итоге оказались за решеткой. Бернард Эберс и Скотт Салливан – Ущерб – 11 миллиардов долларов. Наказание – Бернард Эберс на фото 25 лет, Скотт Салливан – 5 лет, результат сотрудничества со следствием. Многомиллиардный ущерб и уничтожение второй по величине телекоммуникационной компании США «Волтком» – таким был итог деятельности Эберса и Салливана на посту руководителей фирмы. Экстенсивное развитие «Волтком» неизбежно должно было привести к возникновению финансовых проблем. Постоянные сделки по приобретению новых активов, чья стоимость порой превышала стоимость самой компании втрое, не могли не сказаться на ее состоянии. К тому же, как выяснилось уже после отставки Эберса за время руководства Волтком, он успел провернуть несколько крупных афер на общую сумму 11 миллиардов долларов при непосредственной помощи Салливана. Но помощнику Эберса удалось пойти на сделку со следствием, в результате чего он получил в пятеро меньший срок, чем его босс. Роберт Аллен Стэнфорд. Ущерб – 8 миллиардов долларов. Наказание – 110 лет тюрьмы. Основатель Stanford Financial Group был арестован летом 2009 года на основании исков от 21 вкладчика в компании, которая на поверку оказалась колоссальной финансовой пирамидой. Как и в случае с Модов Investment Securities, причиной ее краха стал финансовый кризис 2008 года и невозможность продолжать выплаты старым вкладчикам за счет привлечения новых. Примечательно, что Стэнфорд мог бы стать рекордсменом по назначенному ему сроку наказания. Страна обвинения на исходе процесса просила приговорить его к 230 годам тюремного заключения, но Федеральный суд Хьюстона-Техас сократил срок вдвое. В итоге Стэнфорд уступил своему коллеге Медофу по сумме аферы и по длительности срока. Жером Кервьель. Ущерб 4,9 миллиардов евро. Наказание – три года тюремного заключения и выплата убытков на сумму 4,9 миллиардов евро. За три года несанкционированной торговли Трейдбанка Сосете Женераль Жером Кервгель успел нанести своему работодателю весьма заметный ущерб. Несмотря на то, что в итоге суд признал его виновным в мошенничестве, сам Кервиэль в своих прегрешениях не сознался, утверждая, что все операции выполнял по поручению руководства и делал это не ради личной выгоды, а ради достижения высоких результатов, за которые ему полагались бы премии. Однако торговля шла неудачно. Попытки компенсировать убытки новыми рискованными операциями лишь ухудшали положение. И в итоге Кервиэль был раскрыт и арестован. Казуцуги Гинами. Ущерб 2 миллиарда долларов. Наказание – 18 лет тюрьмы. Третья крупная финансовая пирамида в этом рейтинге Forbes. Основанная в 2000 году компания LG под управлением Казуцуги нами просуществовала 7 лет, но за это время успела под обещание дохода 36% привлечь 128,5 миллиардов йен. Расследование в отношении высшего менеджмента LG началось после того, как в 2007 году компания прекратила выплаты по вкладам и отказалась возвращать деньги которых, собственно, на ее счетах уже и не было. Во время следствия там обнаружили всего лишь 300 миллионов йен, около 3 миллионов долларов. Расследование велось три года, и весной 2010 года 76-летний Казуцуги Нами был приговорен почти к двум десяткам лет заключения, что, возможно, принесло моральное удовлетворение обманутым вкладчикам, но никак не компенсировало их финансовые потери. Квек Адаболе. Ущерб 2,3 миллиарда долларов – предварительные данные. Наказание, приговор не вынесен, обвиняемый, не признавший своей вины, находится под стражей. Возможный приговор 10 лет тюрьмы. Обвинения в мошенничестве трейдеру швейцарского банка УБС уроженцу Ганна Квеку Адаболе были предъявлены в сентябре 2011 года британской полиции. Вину Адаболе были поставлены превышение должностных полномочий, несанкционированная руководством «Игра» на акциях на рынке, торгуемых на бирже индекс-фондов, и фальсификация отчетности о сделках. В общей сложности в отношении него возбуждены четыре уголовных дела. Дело Адаболе, как две капли воды, похоже на дело Жерома Керпьеля. И, судя по всему, свою линию защиты обвиняемые и его адвокаты строят по такой же схеме. Сделки совершались с санкцией свыше, и никакого стремления к незаконному обогащению не было. Мартин Грасс. Ущерб 1 миллиард 600 миллионов долларов. Наказание 8 лет тюрьмы. На то, чтобы приписать аптечной сети Райт right Ай 3 по величине в США несуществующую прибыль в размере 1 миллиона 600 тысяч долларов, ее исполнительного директора Мартина Грасса толкнула мечта о крупных бонусах. При поддержке нескольких топ-менеджеров компании, основанной его отцом Алексом Грассом, Мартин подделывал отчеты о кредиторской задолженности, вносил в свободные данные о доходах сети сведения о препаратах, которые никто никому не продавал, и не учитывал те препараты, которые были просто украдены из аптек. В общей сложности в уголовном деле, возбужденном против Грасса, в 1999 году фигурировали 36 преступных эпизодов, в том числе предоставление недостоверной отчетности аудиторам, и инвесторам компании, которые в 2009 году обернулись до него восьмилетним сроком наказания. Обвинение приговора Грасс встретил покаянными словами, адресованными сотрудникам и акционерам Райт Айт. Я сожалею о вреде, который нанес им своими действиями. Денис Козловский и Марк Шварц. Ущерб 1 миллиард шестьсот миллионов долларов. Наказание. 25 лет тюрьмы каждому. Марк Шварц не отбудет свой срок целиком, а выйдет на свободу в конце октября 2012 года. Под руководством Дениса Козловски на фото и его помощника Марка Шварца зарегистрированная на Бермуда компания стала чемпионом по числу сделок с поглощением. Около 1000 компаний вошли в состав международного конгломерата. Правда, в итоге выяснилось, что далеко не все прибыли шли на расширение бизнеса. Почти 600 миллионов долларов благополучно потратил на себя Козловский, которому помогал Шварц. Самыми скандальными покупками, всплывшими в ходе расследования, были занавеска для душа ценой 6 долларов и вешалка для одежды ценой всего лишь втрое меньше. Общий ущерб нанесенной компании Козловский и Шварцем оценили... В 1 миллиард шестьсот миллионов долларов, за что в итоге каждого из них и обязали провести за решеткой четверть века. Как защищают свои издания от копирования издателей словарей и атласов?